I think the girls with the Всем доброе утро, ребят! Ну что, проснулся, добрался до компа <с ochtale> после вчерашнего плетел свипера. Поехали посмотрим, что тут у нас на русском. Сегодня добавили вот такое вот дерево. И если, ну я не знаю, кто смотрит, не смотрит, английский сервер, э, я там часто показываю дерево, да, я бегал, в него смотрел, э, некоторые плюхи на русском занежены. И занежены они по одной простой причине. Из-за того, что... Так, сейчас я заберу... А, я это собираю вообще, нахерно, оно мне надо. А, плюхи у нас занижены из-за того, что на русском донат дешевле в два раза. Некоторые вот сейчас и да, если бесплатно сбросим. А, например, ну то есть и расходники, не расходники, а, например, предметы, да, карта, то есть выгодно брать а, пыльца. У меня там 50, на этом 60. Ну то есть некоторые плюхи, расходники, вот камешки, например, вот эти тоже там 1000 здесь 600 карты сменки там 10 штук здесь 5 там 300 расходников здесь 150 то есть две карты здесь одна карта расходники реально занижены в два раза то есть это говорит о том что они как бы привязывают ну мое предположение такое что они это делают за счет привязки того, что на русском сервере донат ну, фактически в два раза дешевле. У меня 100 баксов, здесь чуть-чуть больше 50 баксов. Ну, если брать по курсу допустим, на английском сервере большой пакет, но у нас тут его нету. Сегодня нету большого пакета. Сейчас зайдем через самоцветы. Так, где там у нас магазин, сокровища? Вот 1566 большой. Это 16800 на английском, 2700. А, то есть фактически на английском чуть-чуть больше получается, чем два Ну, точнее, меньше чуть-чуть чем два раза. Вот, соответственно, они так и делят а, эти плюхи в некоторых ивентах. А, так, что у нас есть? Пират. Это, блядь, как понять? 10... А, все нормально, думаю, что за фигня. Цифры накинуты. Так, ну, пират на русском, как обычно, ни о чем. По сравнению с другими серваками, это... Не знаю, в каком году поменяют. Так, дерево, фонтан разобрали. Больше ничего, что-то сегодня уныло все. Ну, пятница. Оно так всегда. А поехали на немку. Мне интересно, что сейчас на немке. Как раз акции обновились. Посмотрим, что у нас интересного есть на немке. То есть, таким образом, на русском сервере, Просто тупо плюхи режутся в два раза из-за того, что на русском сервере ну, относительно вы получаете больше самоцветов за меньше денег. Такс, одиннадцатый день. Вот так вот две сумки зефира, ребятушки, на халяву. Так, ну я тут вообще ничего не делаю. Надо задание выполнять на эти итемы. но я думаю, многие из вас выполняют. Так, орбы, Базар пакет. Это новые акции. Сейчас пересмотрим их. Вот это вот пират. Вот 70 камешков на халяву, а какой-то, блядь, расходник. Никому не нужный. О, на розочку скин. Вот это вот островок 200 сразу обычно осколки падают так пакет у нас все закрыто чем у нас на рынке вот здесь можно посмотреть вот большой пак 2 600 то есть чуть чуть меньше чем в два раза но как видите плюхи покруче такс Поэтому на русском сервере можно набить в два раза больше самоцветов, нежели на других серваках. Но есть еще серваки покруче. Такс, хорошо с этим разобрались. Давайте бесплаточку заберем. Надо, надо, надо ее забрать. Так, ну вроде все. Да, на нем пока ничего интересного такого нет. Вот засесть будет, квастики поделать. Самики покопить. Я здесь, в принципе, мне надо, но ну, максимум неделю 1200-2000 самых. А, так, отлично, две сумочки забрали, поехали. 11 штук, довольно-таки неплохо, я вам скажу. 11 штук и того и того и того и того у меня. По героям 54 лисицы, 69 мэри, 70 зефир, вот так вот. Неплохо. А Огника у меня уже 160 осколков. Осталось 40 осколков. Супер. Реально круто. Поехали дальше. Поехали чекнем, что у нас сегодня английский говорит. Да, халявные мешочки зефира. Это конечно классно. Зефир на сегодня один из таких самых топовых. Донатный герой, который должен быть на каждом аккаунте. На некоторых серваках. О, ничего себе. Купон. Ребятушки, купонище у нас. Чик. Вот так вот. Че у нас по плюхам. Но есть купонище. Новый купон. Купон. Не знаю, какие плюхи, но судя по всему расходники, как обычно, кака. Напишите в комментах, кто вытаскивал купон. Я сейчас попробую еще, конечно. Вот. Сакин А, это такие, я думал, это обычные сундуки. Они только здесь были. Бонусы, гемы, трэж и чест. Вот тут вот акции намного больше. Такой же печальный. На немки классные. Вот, на немки реально классные пират, так Окей, с этим разобрались, поехали дальше забрать ну, купон Инго остров ничего интересного нового нет что на рынке у нас пока не дешевеет ну, подождем Пишите все равно некуда. А это мы на тестовом забрали. Сейчас мы перейдем. Блин, так парагонному по что-то после этих обновлений начала переходить на аккаунты, начала выкидывать. Просто делаешь сменку, а оно не дает выкидывает. Что-то не опять начудили. Может, сейчас повезет на основе словен купон. Посмотрим. Не, не повезло. В общем, ребят, кто вытащил купон на английском, напишите, какие награды. Хотя я сейчас еще, давайте, еще попробую заскочить еще на один аккаунт. Выберем чей-то аккаунт. С последних. Может, там повезет. Но... Бля, Опять сменка не работает. Короче, в сраку это вот connection файл, please check your network status, try again. Ну, какой нафиг connection файл? Ну, это только у IGG такая хрень есть. А, в общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Думаю, может сегодня еще что-то засниму в чат рулетки интересного, если будет время. Всем удачи, всем пока.